Приветствую всех, и сегодня мы поговорим о том, как оснастить нашего персонажа скелетом для Unreal Engine 4, то есть Epic Skeleton. И для начала нам нужно подогнать персонажа под размеры Unreal Engine 4. Единицы измерения мы выставляем 0.01. И добавляем манекена, либо персонажа размера манекена в этих э, единицах. И после чего мы просто увеличиваем нашего персонажа, для того, чтобы он соответствовал э, размерам. Так, и помимо размера, также нам нужно персонажа выставить приблизительно в ту же локацию, да, как стоит манекен лучше всего конечно ориентироваться по ногам так после того как мы выставили удаляем наш референс под размер и делаем файл экспорт fbx Uh, так, Character так, Character тест назову эту модель так, и теперь я открою uh, проект анрила так, документы Unreal Project в котором у меня уже настроены материалы, но я сейчас объясню, почему нам нужно так сделать. Так сделать нам нужно для того, чтобы Unreal а, собрал все меши в один. А, то есть, на данный момент да, у нас руки, ноги, тело отдельно. А, но для качественного рига нам нужно сделать так, чтобы эти меши были одним мешем. Конечно, мы можем, да, выделить все, нажать Ctrl-J, но в моем случае происходит почему-то вот такая вот ошибка, я пока не знаю, как ее решить. Если кто-то знает, напишите, пожалуйста, в комментарии. Когда я нажимаю Ctrl-J, то у меня слетает развертка с некоторых частей, да, то есть остается на руках и на кофте, но нет развертки на штанах и, соответственно, материал отображается некорректно. Я пока эту проблему не решил, поэтому, ну, такой простой способ сделать это через Unreal. Здесь у меня есть Mesh, я сейчас сделаю э, re импорт на новый файл. Так, нам нужно... Rector тест открыть, Reset FBX, <coughs> да и вот наш персонаж uh, и Unreal как бы он собрал uh, все эти части в один mesh и материалы сейчас будут отображаться uh, нормально, то есть у нас с разверткой не будет никаких проблем. Так теперь мы можем сделать экспорт uh, Asset action экспорт нашей модели, тест, сохранить, да, перезаписать, экспорт. И теперь я это удалю, нажму файл Import, FBX, тест, анимацию снимаем. Ну, в принципе, это у нас Static Mesh, поэтому сейчас это не важно. Так, удаляем коллизию которую сгенерировал Unreal. А, и видим то что у нас развертка все в порядке и также у нас а, имеется небольшой недочет то что у нас а, материалы поменялись местами то есть мы перейдем в вкладочку материала а, и поменяем также их местами Ну и мы можем снять зеркальность и блик для того, чтобы это не выглядело как металл. Зеркальность блик. Так, вот такой маш теперь. Ну, я его экспортирую отсюда, чтобы у меня сохранились настройки. Материалов FBX, Character Test. Снова делаем экспорт FBX. Так, и теперь переходим в Mixama и загружаем нашего персонажа сюда. Character test. Открыть. И ждем, пока он загрузится. Так, наш персонаж загружен в Миксама, теперь жмем Next и выставляем поинты. А, у нас здесь справа есть то, как и какой поинт куда ставить, поэтому как бы с этим проблем не должно возникнуть. Ну, я думаю, многие из вас использовали уже Миксама для своих проектов. Так, единственное, да, я вот уже не туда поставил. Так, ну приблизительно вот так. Жмем Next. И ждем пока создастся наш скелет Мексама. После чего мы приступим уже к работе в Блендере. Важная правка то, что у вас персонаж лучше чтобы он изначально соответствовал позе манекена когда вы создаете модель если поза не будет соответствовать то возникнут проблемы которые мы уже в дальнейшем увидим в этом ролике поэтому лучше заранее подготовиться да и создать модель уже в позе и соответствующего размера манекену unreal engine 4 Так, наш скелет создан. Сейчас пройдет загрузка. Мы увидим то, что у нас персонаж двигается. И давайте посмотрим, чтобы все нормально двигалось. В принципе, все двигается неплохо. Я не вижу каких-то э, явных артефактов. Жмем Next. Next. Получаем нашего персонажа. И жмем загрузка. скачиваем нашего персонажа а пока что перейдем в Blender отсюда мы можем все удалить так проверим единицы измерения у нас остались те же и теперь перейдем к установке аддона я расскажу как это сделать Uh, перейдем в правка uh, preference и здесь жмем install, переходим в аддоны и жмем install uh, и находим uh, архив с аддоном вот архив, жмем установить аддон, у меня он уже установлен и у вас он появится вот где-то здесь uh, точнее у вас будет здесь один пункт с этим аддоном и вам нужно будет поставить галочку и тогда он будет установлен после чего вы нажмете N английскую и у вас справа будут все установленные аддоны да, которые активны конкретно в этой панели и в нашем случае этот аддон называется Rigify и вот его пока что настройки так персонаж у нас скачался и мы можем а, уже приступать так давайте откроем блендер, жмем импорт, FBX, переходим в загрузки, находим черектор а, тест. Так, или же не в М -м Куда я его скачал? Показать в папке. CharacterTest. Файл Import FBX. Uh, download. CharacterTest. Uh, здесь что нам нужно выбрать? Снимаем галочку с анимации. Открываем арматуру и жмем игнорировать листовые кости, для того, чтобы не создавалось дополнительных костей. И жмем импортировать. Мы получаем нашего персонажа. Так, давайте перейдем в обычный режим. И следующее, что нам нужно сделать, нам нужно убрать префиксы с наших костей. Если мы, давайте сначала сделаем отображение во вьюпорте спереди для того чтобы видеть весь скелет и нам нужно снять префиксы переходим в режим редактирования и мы можем видеть то что у нас mixama rig префикс и для того чтобы убрать этот префикс нам понадобится как раз этот аддон выделяем скелет жмем remove префикс Внизу у нас появляется панель CarMove префикс, Открываем ее и вписываем конкретно префикс э, двоеточие. После чего жмем Enter. Так, я неправильно ввел префикс Mixamo.Rig. Двоеточие. И мы видим то, что у нас теперь э, кости без этого префикса. Так, теперь э, я хочу сделать еще кое-что. Э, если мы можем увидеть, да, если у вас будет такая же проблема. То, что у меня отсоединена одна кость. То есть, кость Hips, она отсоединена от костей Spine. Мы можем видеть то, что они соединены, да, а Hips не соединена. Так, и давайте соединим ее. Выставим примерно на один уровень. Так, выделим вверх, нажмем Ctrl P и соединение. Так, единственное, что у нас слетели позиции, поэтому нам нужно еще ä, выставить в один уровень сюда так выделяем две кости так сначала нижнюю верхнюю потом нижнюю жмем Ctrl p и соединение смотрим чтобы у нас здесь ничего не отвалилось ну в принципе все вроде бы на месте так, давайте сохраним проект. Так, теперь мы выделяем скелет, и нам нужно Active Mappings выбрать Mixama Riggify. После чего мы жмем Convert Charm by Mapping. И мы получаем уже рычаги, да, и мы можем создавать уже анимации конкретно для скелета Mixama. То есть, если мы будем двигать руку, да, мы видим то, что у нас все работает. И, в принципе, все работает неплохо. Сохранимся. То есть, на данном этапе мы уже можем создавать анимации для рига Миксама, переносить их в Unreal. Если вы хотите использовать риг да, но не знаете, как настроить конкретно вот эти вот поинты. Следующее, что нам нужно сделать, это поставить персонажа в позу Анарила и добавить скелет Анрила для того, чтобы мы потом его подменили вместо скелета Миксама. Как нам сделать это? Переходим в объектный режим, выделяем Скелет. И здесь пост character to mannequin pose. То есть ставим персонажа в позу манекена. Да, вот так вот он становится. И теперь нам нужно... Добавить от Anoreal Skeleton to Rig. Мы добавляем к этому ригу скелет Anoreal. Жмем. И теперь мы можем попробовать экспортировать нашего персонажа уже в Anoreal. Так, режим позы. Мы меняем на объектный режим. Выделяем Mesh скелет и переходим в экспортировать FBX, назовем тест, давайте в самом начале SK допишем, потому что это Skeletal Mesh, и нам нужно сделать определенные настройки. Так, у меня здесь есть Unreal Export, я сейчас покажу, расскажу, что нужно выставить. Во-первых, мы берем выделенные объекты, ну либо же Select Object, ставим галочку. Дальше переходим в геометрию и здесь мы сглаживание ставим на Face, ну либо грань, если у вас на русском Blender. И также переходим вкладку Арматура. И здесь ставим только кости деформации. То есть кости, которые деформируются. Для того, чтобы не переносить наши рычаги, которые в Andril не нужны. Так, листовые кости нам добавлять не нужно. Ну, в принципе, все. Да, вы можете просмотреть настройки. Я сейчас сделаю. чтобы их было видно все и можете выставить их так же самым и сверить со своими поскольку если вы меняли настройки да у вас могут э, настройки отличаться и делаем экспорт fbx так теперь откроем Unreal. единственное что у меня здесь по моему нет скелета в этом проекте анриловского давайте я открою open project Открою Advanced Locomotion. Там как раз настроено уже управление. Save. И мы проверим, как наш персонаж перенесся в Unreal. Так, окей. Okay. Создадим папочку импорт. И здесь СК Черректор Тест, который мы экспортировали. И здесь мы выберем давайте ILS манекен скелетон и жмем импорт. Как вы видите, наш меш импортировался, у нас все в порядке, и теперь мы можем проверить, как будет двигаться наш персонаж. Единственное, что, как я вижу, что у нас, по-моему, не перенеслась поза манекена. Давайте перейдем в скелет. Как вы увидите, здесь ноги не так широко, как у нашего персонажа. Поэтому могут возникнуть определенные uh, неполадки с анимациями. Ну, давайте поставим в Blueprint с персонажем. Viewport. Да, как вы видите, что у него руки немного шире, да, и, и ноги широко. Ну, давайте посмотрим, как он будет двигаться. Сейчас нам важно то, что мы можем уже переносить персонажей на скелет Анрила. Да, то есть он двигается, у нас анимации подхвачены, но из-за того, что у нас отличается поза персонажа, у нас вот он немного так бежит как будто сделал что-то нехорошее так на этом мы урок закончим если вам было полезно это видео ставьте лайки пишите комментарии если вы не подписаны на канал подписывайтесь и всем пока